Добрый вечер. Меня зовут Егор, фамилия Меслевец. Я представляю общественную организацию «Всеобщее социальное единство». Сегодня собрались здесь три наших члена. Это непосредственно я, Андрей Георгиевич Купцов. Он является историком, писателем. За его плечами порядка 45 написанных книг. А также Валик Романов. Мы здесь втроем сегодня собрались с целью познакомиться с общественной организацией «Ледокол» задать вопросы, которые нас интересуют, и обменяться мнениями. На повестке дня у нас три вопроса. Это крах капиталистической системы Российской Федерации. Второй вопрос — это марксизм или ленизм, или выживание. Под этим вопросом мы подразумеваем следующее. Что важнее, это теория марксизма ленинизма, или же вопросы выживания населения? И третий вопрос — кто виноват, и что делать в сложившейся ситуации? Итак, Марк Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос к вам. Крах капиталистической Российской Федерации, он реален или же это все миф? Ну, дело в том, что мы сейчас переживаем новый этап капитализма. Наступает либеральный глобализм. Россия пока остается в империализме. Поэтому крах буржуазной России именно в этом порядке неизбежен она не, выж... не выдержит столкновения с либеральным глобализмом, с теми транснациональными корпорациями, которые заинтересованы, так говорится, в, облад... в контроле над всеми активами земли. Поэтому, как мы с вами видим, положение Российской Федерации, несмотря на все бодрые заверения, ухудшается, а ответа Российской Федерация на эти вещи не находит. А каким должен быть ответ? Мы должны начать бороться с транснациональными корпорациями или же стать на их пути, вернее, присоединиться к движению транснациональных корпораций? Потому что там, где они есть, во всяком случае, люди живут лучше, чем в Российской Федерации. Будем говорить так. Либеральный глобализм охватывает и Африку, и Азию, и Латинскую Америку. Там что, люди живут лучше, чем в Российской Федерации? Что-то у меня большие сомнения на этот счет. Ну, давайте спросим у жителей Судана, у жителей Мали, у жителей Сомали, у Венесуэлы и так далее. Давайте спросим, лучше они живут или нет. Дело в том, что. Если будут эти перечисленные страны, конечно, живут. Они там не лучше. они-то уже полностью, как говорится, в структуре либерального глобализма. Захваченные. Поэтому давайте, как говорится, слова «весь мир» отложим в сторону. Более-менее устойчиво живут те страны, которые рассчитывают попасть в будущем после либерального глобализма к, к этому самому, прибит оказаться в числе победителей. А поэтому, будем говорить так, идет размежевание мира. И рано или поздно. Ведь либеральный глобализм – это попытка вернуть назад человечество по спирали через неофеодализм к неорабовладению, к законодательному закреплению неравенства людей. То есть какая-то часть будет пользоваться всем, какая-то часть будет их обслуживать, ну а остальные – это вроде овец в атаре. Надо выгонять пастись, не надо перереживать. Ну и что же мы можем сейчас противопоставить этой огромной машине? А вот здесь противопоставить может только одно. Практика показала, что с диктатурой буржуазии может справиться только диктатура пролетариата. Ведь именно в Великой Отечественной войне диктатура пролетариата в форме советской власти смогла взять верх над крайней формой буржуазной диктатуры, над нацизмом. Который привел к нам практически всю Европу, за исключением, пожалуй, Швейцарии. Точно так же и здесь наша задача не помогать какой-то из форм буржуазии, а установить в нашей стране социализм, создать Российскую Советскую Социалистическую Республику. Россия будет или социалистическая, или ее не будет вообще. А по словам не будет вообще, что вы подразумеваете? Мы станем, что э, <связки> на месте России будет, ну, 15-20 самых разных образований. Со своими национальными слогами, со своей, как говорится, полубуржуазией до поры до времени. Вот что я под этим подразумеваю. А кому нужны эти 15-20 формирований? Потому что, мне кажется, проще управлять одной страной, чем 15, чем 15 нищими странами. Если бы так было, никогда бы не появился имперский принцип «разделяй власть». Ведь, по сути дела, у одной маленькой страны можно купить по дешевке те, как говорится, полезные ископаемые и сырьевые ресурсы, которые есть на этой территории. А можно просто и так взять, она защититься все равно не сможет. А управлять зачем? Либеральный глобализм подразумевает внесение хаоса на территорию государств, которые либо обладают определенными ресурсами, либо стоят на пути овладения ими. И ну, поэтому что? с мелкими образованиями дело иметь проще, чем с крупным образованием. Оно еще, не дай бог, и отпор может дать. А мелкие что дадут? Так, так мелкие еще придется кормить, а тут хотя бы, знаете, растение само по себе Кто сказал, что их надо кормить? И что как? ли не твого, никто не кормит. Кормить будут тех, кто обслуживает тот или иной рудник, ту или иную вышку, вот этих будут кормить. А остальных зачем кормить? Остальные кого интересует Когда-то э, Маденуар он сказала, что на территории России экономически оправдано не более населения, не более 15 миллионов человек. Но остальных 9 десятых, значит, подножь надо пускать. А они зачем нужны? Да, но мы, кстати, видим такую же картину в Австралии и Канаде. Там ведь население не намного больше, чем 15 миллионов человек. В Австралии, если не ошибаюсь, как раз 15 миллионов, а в Канаде, по-моему, 25 или, или похожие цифры. Вот, честно говоря, меня Австралия и Канада не сильно интересуют. Вы мне скажите, Марк Анатолий, следующий вопрос. А для чего нас дробить? Ведь Россия и так абсолютно сейчас управляемая страна извне. Мы видим, что да мы полностью явно повод. А вот здесь нет. Вот здесь я не соглашусь. Если бы она была управляемая извне, не надо было бы на нее санкции накладывать, не надо было бы, как говорится, поджимать ее к соответствующими базами НАТО, не надо было бы устраивать ситуацию на Украине и в Средней Азии определенного рода. Если бы она была целиком управляема, в том-то и дело, что целиком управляемая она была в 90-е годы, когда там министр иностранных дел спрашивал у американского президента, как вы считаете, какие у нас должны быть национальные интересы? Вот это я называю полным подчинением. Сейчас национальная буржуазия трепыхается, хочет защитить свои прибыли, свои доходы. Но за счет э, трудящихся своей страны, она, я думаю, всегда договорится с э, той или иной буржуазией, с тем или иными структурами. Тут вот э, вопрос заключается только в том, насколько хватит этих попыток, как говорится, лавировать между капель дождя. Тут ведь позиция нужна, а российская буржуазия позиции не имеет. Заявлять она может все, что угодно, на деле практика показывает, что позиции своей она не имеет. Есть только одно, желание сохранить свои, как говорится, прибыли, свои доходы, свою собственность, а больше ничего нет. Да, это верно. Так в все ситуации, Вот мы подходим плавно ко второму вопросу. А что важнее, это теория марксизма-ленинизма или же практическое выживание населения России? На что мы больше должны э, ориентировать свои силы? А вы На знаете, путь, не э -э если не будет, я уже сказал, Россия социалистическая, то ее не будет, и население ее не будет. Оно вымрет от неточных лекарств. Тратить свое время на теоретические учения, либо же мы должны заняться сейчас непосредственно практикой и заниматься ну, заняться, людей. Любые теории, любые теории, они имеют тенденцию, если это действительно научная теория, они имеют тенденцию обновляться. И вот поскольку, будем говорить так, на нас наступает либеральный глобализм, у него есть свои, как говорится, приметы. У него есть свои признаки. Когда-то Ленин дал капитализму в виде империализма. И мы вот здесь должны работать с людьми, разъяснять им то, что происходит, организовываться, создавать коммунистическую партию. И в момент, когда наступает революционная ситуация, которую, собственно говоря, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно готовит правящий класс буржуазии в нашей стране, мы должны будем, как говорится, стать в авангарде народа и пойти на ликвидацию буржуазно-общественно-экономической формации на территории нашей страны. Ведь на сегодняшний день социалистическая революция может произойти в одной отдельно взятой стране, которая представляет собой наиболее слабое звено в цепи капиталистического производства, как раз Россия. Но, с другой стороны, она обладает надежными средствами защиты от внешней агрессии, с другой стороны, она способна к автарке. С другой такой страны в мире нет. Просто нет. Поэтому как раз России в очередной раз предстоит великая миссия встать на пути буржуазно-общественно-экономической формации в любом ее виде, ликвидировать ее, сначала создав Российскую Советскую Социалистическую Республику, а потом, применяя методы коммунистического уже глобализма, давать защиту тем странам, которые, которые, которые так, подвержены атакам либерального глобализма. Защищать их. А как вы намерены создать эту социалистическую республику? Каким образом? Путем переформатирования нынешней страны? Либо же это должна быть принципиально новая страна, не имеющая отношения никакого... Это должно быть, страна-то остается та же, территория есть. То есть страна остается та же. А вот э, власть должен взять пролетариат и, соответственно, создать как инструмент защиты, как говорится, и своего класса, и жителей страны, создать инструмент под названием государство. То есть совершенно новую систему законодательства, совершенно новые государственные структуры по, по содержанию. По форме они могут оставаться те же самые. Ну, конечно, полиции-то не будет. И множество коммерческих банков, и так называемого центрального банка не будет, тоже будет государственный банк. А все остальное можно использовать старые названия. Это, Как говорится, какое название роли не играет, а вот содержание совсем другое дело. Ну хорошо, то знаете, интересный вопрос, вот взять власть. Андрей Георгиевич, как вы считаете, может народ просто перейти и взять власть? Как это может выглядеть? Другие... я немного вернусь к исходному вашему вопросу, потому что э, я как раз, ну, больше по убеждению классический марксист, и меня когда заинтересовала природа бедности Российской империи, оказывается, Карл Марш, изучая бедность Российской империи и богатство Соединенных Штатов Америки, которые начали в своем развитии одинаковый путь развития, ну, 613-го ну, династия там 640-го, в 640, в, в Плимате, и вдруг Америка в середине 19-го, планетарный промышленный гигант, чьего его продукт обгонял все страны мира вместе взятые, а Россия очень нищая, убогая страна. Ну, и, собственно говоря, вот это сравнение и поиск привел Маркса к определению основы денег. Это абсолютный капитал, прибавочный продукт в поле, который приходится на одного человека. Вот, как бы это ни казалось странным, но вопрос о биологическом выживании относится именно к этой территории, потому что в чем отличие вот этой территории от Карпат до Урала, это геоклиматически необеспеченность. 140 безморозных дней. Два с половиной недели урожайного периода. И продукт, который производил крестьянин, не позволял его превратиться в покупатель промышленных изделий. 123 миллиона так сказать, сословий крестьян и 140 миллионов, которые кормились с поля, не производили товарный продукт избыточный вообще, кроме 3% процентов юбой России. Вот когда в одном из кино вот, мой уважаемый собеседник говорил о казаках, я бы добавил к проблеме заинтересованности казаков, им принадлежали в пользу не лучшей земли Российской империи. А особенно казаки южных войск, Донского, Ска, Терского, Семереченского, в котором они сдавали, например, в аренду фирмы знаменитый Джона Хьюза. Байко, величай... то же самое. Ну, там практически-то ничего нет. А вот на юге России величайшее месторождение и угля которое они ждали концерну Джона Хьюза, который производил прокат в лесу, но я к другому возвращаюсь. Короче говоря, Россия, восстановив в 87 году институт свободного ценообразования, вернулась к результату 16-го года. А к 16 году идея свободного ценообразования показала свой крах. Ну, с периода теории Шлезера о том, что либеральный рынок, он спасет Россию. Так вот, еще раз хочу сказать, в царской России не было покупателей промышленных изделий. Поэтому это и вынуждено, собственно говоря, сворачивать все производство, которое существовало. Ну и статистику посмотреть. Здесь существовало, как правило, только казенные предприятия, которые существовали за счет налогообложения, таможенных пошлин и логистики. Ну, я просто хочу напомнить, мы сейчас к этому приходим. Россия сейчас за 30 лет капитализма, после 1987 года восстановления Института свободного ценообразования, пришла к полному краху в бюджетной сфере, полной девальвации рубля, отсутствие товарного рынка, нищете клинической, потому что здесь нет первичного покупателя. То есть он же первичный, он же конечный. Вот здесь опять я просто хочу привести пример, чем велик Маркс, который мне, дураку, помог многое понять. В седьмой году, год, представь себе, в готова готово бесплатно поставить на поля, в общем-то, страны. 530 тысяч тракторов, где-то 120 тысяч комбайнов, где-то 380 тысяч грузовиков и гигантский объем фонда материального обеспечения, там селки, вилки, кормушки. В Америке в этот же период э, валовой продукт сельского хозяйства где-то пришел 375 миллиардов, вот этих бесплатных денег. Ну, для сравнения, автомобильная промышленность 61 миллиард, все, электронная военная система, там, авианосцы, там, лохи, так, и 31, и сельскохозяйственное, машиностроение, 6,2, катерапива. Что из этого вытекает? Вот это основа денег, американский продукт, в котором круглый год происходит вегетационный процесс. То, что и говорил Маркс. Базовая основа, при которой Америка завалила весь мир зерном, мясом, кромовыми продуктами, потому что у них растет нормальная кукуруза, нормальная соя, а первичный хлопок, который позволил развиваться американской американские станки инструментальной промышленности, создать допуски, посадки, стандарт. И весь мир пользовался приор, американским преявлением, американским нитками, американским тканям, американским хлопком. Там даже простая трава, которую запихнуть в бутылку, дает, например, по феколи 19 миллиардов объем продаж. Это так, да кучи. И вот здесь мы подходим к особенности вот этой царской России: 3 миллиарда бюджет, Промысловый налог из этого составлял 120 миллионов. Ну, до сравнения в Румынии миллиард двести. Потому что в России ничего не производилось, некуда было покупать. И вот когда эти люди захватили заводы, газеты, пароходы, восстановили институт свободного ценообразования, и директорский корпус тепел, имел право продавать. Еще вчера бесплатно 530 тысяч тракторов, например. Начинается первый кризис, о котором достаточно подробно говорит, например, такая известная персона, как Зубарьевич и Потапенко. А кризис заключается в том, Вся продукция машиностроения Советского Союза стала на мертвой точке, потому что оказалось, что крестьянин в виде колхозника и совхозника в бюджете не закладывалась ни одной копейки на покупку этой техники. То есть люди думали, что сейчас мы вот эти тысячи миллиардов потенциала Советского Союза, все основные фонды будем хапать в виде доходов. Оказалось, что этих доходов нет. Деньги в СССР были искусственной формой товарообмена, учета и контроля. Это никто не рассчитал. И вот с того момента начинается катастрофа. В 87 году снимается ограничение на любую торговлю. Уничтожается Министерство внешней торговли. В общем-то, уничтожается монополия. И все товары стали исчезать по зарубежным странам. Их хоронили на капли, потому что покупать было некому. Марс оказался прав. В России невозможен товарооборот, потому что крестьянин, кроме ржи и перловки, ничего не производил. Когда мы говорим о биологическом выживании в России на Карпат, до Урала территории не растут сахаросодержащие, витамины содержащие, жиро содержащие, белково содержащие. Ну представьте себе, в Америке 240 миллионов кукурузы на зерно, у нас 14. В Америке 95 миллионов тонн соли, это главный белковый продукт для все статымовольчного производства всего мира. Вот и что получилось? Мы за 30 лет Восстановление свободного ценообразования пришли к результату 1916 года. Полный крах всего, отсутствие товарной рынка. То есть, не начинается самое интересное, изучить опыт создания нового государства рес при котором впервые был заявлен интересный принцип. Силы неравномерности выживания этой территории, гигантский разброс по урожайности, это просто отдельная тема, которую я, по сути 30 лет посвятил, невозможно было выступать на товарном рынке Юг, который давал где-то 70 пудов, и центральной Россия с ее 9 пудами, так же, как при советском периоде. И в декларации впервые было принято решение крестьянского съезда. Вся земля, ее недра, все материальные ценности, и все производительные силы природы являются общественным достоянием и не могут принадлежать никому. Произошло интересное создание экономической системы, которая может так охарактеризовать. Социализм – это единый неотчуждаемый бюджет, который создан единым неотчуждаемым доходом, как результат всех, как результат всего труда на всю систему. Люди получали зарплату по штатному расписанию, Единый госбанк, который не пускал паразитарный капитал в оборот. Вот, а главный атрибутика советского периода – это государственный комитет ценообразования, который уничтожил, свободный ценообразование, уничтожил рынок. Потому что в 1991 году была парализована именно вот эта вот система государственного ценообразования. И начался ад, начался катастрофа. Вот это их было уничтожение. Название «Социализм» еще сохранялся, СССР сохранялся. Еще ходили на демонстрации с классными флагами. А наступило то, что директорский корпус и партнераппарат, который включился, стал присваивать доходы со всего промышленного производства. Впервые образовалась система бандитского присвоения капитала. При этом доктринально никто не брал собственность, как сейчас. Аппарат кабинета министров современном, вот эти 40 министерств, просто управляет. Общенародные собственности ввели сервировые запасы и кладет в карман в виде фонда заработной платы, потому что в 1991 году убрались величайшие достижения советского периода Государственный комитет труда и заработной платы. Но, так как нет исходного товарооборота, нет абсолютного капитала, кроме ржи и перловки, Россия за 30 лет начала скатываться в нищету, тотальное падение товарооборота, промышленного производства, и практически мы подтвердили теорию Марса в отношении России. И мы вернулись уже где-то в 16-17 год, потому что было 1915-16-17. Ребята, поэтому восстановление социализма как системы единонародного хозяйства необходимо жизненно. Потому что хочу вам напомнить, на этой территории нет средств выживания, нет средств национального жизнеобеспечения, температурной недостаточность, витаминной недостаточность. Потому что когда СССР в 1987 году вышел, скажем, по белковым продуктам на четвертое место, по мясу на двенадцатое, а по витаминам оставались внизу, на 40 месте после Гренландии в общем-то, Исландии, то это показало недостаток именно того, что рекомендовала Академия наук 1974 год. Каждому человеку до полноценного выживания и физического развития. Необходимо в год потреблять 120 килограммов полноценных фруктов и овощей, которые здесь никогда не, росли, не растут и расти никогда не будут. То есть идея биологического выживания непосредственно связана с изначальным определением Маркса природы денег и товарооборотов. Именно подтвердила на примере России. 30 лет капитализма привели к полному краху товарообороты. Поэтому то, что говорит наш собеседник, я с ним согласен полностью, только я хочу подкрепить эту задачу. Здесь жизнь необходима, здесь нет средств жизнеобеспечения. Если в царская Россия пришла к 15 миллионам сифилидиков, 10 миллионов туберкулезиков, 10 миллионов трахомов, где по статистике в городе Москвы от старости не умирал ни один человек, где в Москве существовали все виды причины смерти. Да, при этом дети, кстати, до трех лет причины смерти даже не фиксировали статистику. Средний возраст смерти – 35 десятых. Москва это была треть домов, глиняный хат, крытая соломы. Квартирный налог платил 600 тысяч человек. А квартира определялась только наличием дощатого пола. При наличии полтора миллиона дворян. Это была самая страшная нищая страна, которая просто вымирала. И мы вернулись к этому состоянию. И так же, как в царской России. За счет таможенных пошлин на 900 миллионов на 3, 120 это у нас железные дороги и казенные винные операции, 740 миллионов. Остальное налог собиралось со спичек, с новых сапог, с новой форточки, вот, с новой крыши. Это была страшная обираловка, какая только существует в мире, как и сейчас, 72 нетарифных сбора. И результат мы получили. Где деньги резина, их нет. Вот это ошибка тех, которые захватили весь потенциал СССР, думая, что сейчас вот эти гигантский потенциал доходности придет им в карман, забыли, что это были условные доходы, связанные с основными фондами СССР. Я попытаюсь выращить сейчас цифры по данному он, У меня ждет доход... просьба, простите. Все. Вы можете на эту тему написать статью для Ледокола? С удовольствием могу перебросить э, материалы. Это я, потому это что, за... То, что вы сейчас рассказывали. Да. Напишите для нас статью для ледокола. С удовольствием обязательно. Это я не знаю, как пересылать. Я, собственно, этим и занимаюсь, что пугаю людей, статистика и сельского хозяйства. Надо, надо им объяснять. А адрес простой. Почта, информагентство Ледокол. Я а, думаю, что он мои товарищи сбросит вам Они сейчас сбросят, да. Это да. Я спросил, а вы, пожалуйста, напишите такую статью. С удовольствием. Что я что... просто хочу добавить, что из этого происходит. Вот когда... Ну, <связывая> все понятно, давайте продолжать, а то... Все. Когда да, я вам ну... о причинах изначально... Дел... Дел... напишите Герман... статью. Вы все четко, ясно изложили. Все понятно. Вы напишите для нас статью, чтобы люди это прочитали. Да, мы направились к вопросу все-таки. Народ может просто и прийти забрать власть? Потому что все-таки страна управляется при помощи процедурных формальностей. Как мы можем прийти, забрать и создать что-то новое? Это очень просто. Не считать для себя формальности эти обязательными. То есть надо нам по новой создавать э, систему диктатуры пролетариата ее создавать через систему пролетарской солидарности. То есть, когда даже самый маленький завод выступает с политическими требованиями, мы должны эти требования на всю страну размножить, поддержать их э, пикетами, митингами, соответствующими демонстрациями, что вот эти требования являются общими для всех трудящихся, для всех наемных работников. И так постоянно это делать, пока мы не создадим систему пролетарской солидарности, которая, по сути дела, превратится в диктатуру пролетариата. А потом идет дальше. Сначала часовая политическая стачка с требованием проведения референдума о при каком строе вы хотите жить, при капитализме или при социализме. Потом на эту же тему дневная часовая политическая стачка Потом бессрочная. Причем надо продумать будет системы охраны э, тех людей, которые вышли на эту забастовку. Продумать системы блокирования информации буржуазной. Это вот такой вот путь. То есть создать диктатуру пролетариата, которая не воспринимает буржуазных законов, буржуазных формальностей. Они ее не связывают. Я хотел бы немного оппонировать моему собеседнику в одном плане. В России, например, была интересная особенность развития ситуации, которая привела к созданию рессофде. В силу того, что Царь на свою голову объявил свободу собрания митингов 6, в России стали создаваться впервые, кроме экономических форм, независимая как бы, форма самоуправления, так называемый совет. Это загадка очень мировой истории. Мне сейчас перебрасывается переписку посла американского министра иностранных дел Америки, при котором здесь становится тупик. Все ожидали, что м, руководство страной возьмут представителей политических партий, а на самом деле уже, так сказать, где-то 3-4 марта проходит первый съезд крестьянских депутатов, то есть вся 150 миллионов Россия, которая выдвигает программы, общественной собственности на земле. Петросовет берет на себя функции Государственного Совета и становится высшим законодательной формой. И начинает проводить учредительные съезды. Поэтому, например, когда кто-то говорит по какому-то там, ну, там, Октябрьской революции, все забывают, что в событийном плане не происходило ничего. Единственная страна, в которой тихо и мирно происходило формирование народа государства. В октябре 1917 произошло всего лишь назначение, временного кабинета министров, которые в философском плане и надо и обозначили как э, революцию, то есть как э, смена общественной формации, потому что впервые Россия была объявлена республикой. А сам Рессавдэ после третьего объединительного съезда, создан был, закончил свою работу в 18 году, создав самый главный орган этого государства, Всероссийский совет народного хозяйства. И все министерства теперь стали задачей развития этой сферы. Тогда как царские министерства всего лишь собирали налог и доход. Вот, собственно, поэтому -то я и говорю, что диктатура пролетариата если без обозначения целеполагания полагания, например, жизненное обеспечение, ну, скажем, русской нации, если хотите, так как хотите, или народа, потому что средств для жизнеобеспечения нет. И в любом случае, чтобы люди не собрались, как бы они не парализовали государственный аппарат, но если без понимания задач, это прежде всего создание единого бюджета, единой независимой внутренней валюты, расчет с международными странами через переводной рубль, то есть восстановление, создание системы единого ценообразования, системы... Все правильно, о. абсолютно верно. Просто это все придется делать на следующий день после взятия власти. Да, а заранее обозначить эти цели, потому что... А вот задачу о спасении страны от вымирания, вот это тот, та задача, действительно, которая сможет объединить людей и вывести их на полит, всеобщую политическую стачку. Объясни, что, ребята, мы в ближайшее время просто физически умрем. А мы про это постоянно говорим у себя в ледоколе. Мы постоянно говорим, если Россия не будет социалистической, она вымрет. Мы об этом говорим постоянно. И вот сейчас вы такую статью нам дадите. Так что мы так, в этом ключе и действуем. Вот я просто говорю, просто я возвращаюсь как бы, к изначальной природе. Может, я поэтому говорю, ну, тут нет оппонирования. Ну да. Тут я это, тебе... да оппонирование, да. тут не о чем спорить. Просто... Ведь меня спросили о другом. Ну, а каким да. путем прийти к э, взятию власти пролетариатом. Я э, схематично этот путь отобразил. Я предложил немного другой вариант. Смотрите, в силу того, что нам надо просто-напросто хоть одному человеку встать на трибуну Госдумы, потому что пока это существует как законодательный орган, нам пока что не пройти в кабинет министров, который полностью подконтрольный, в процедурном порядке, и тогда человек зачитает какой-нибудь текст, краткий на двух высоте, считать исторической ошибкой, Референдум 91 -го года, второй пункт. Историческая ошибка в ликвидации системы государственного ценообразования. Подождите, одну минуточку. Я только не понял, а зачем для этого нужна трибуна Госдумы? Ну, потому что тогда в законном порядке мы восстанавливаем социализм. Нет, мы ничего в законном порядке не восстановим. И вот здесь вы, кроется вот ваша коренная ошибка. Буржуазный парламент это постановление не примет. Мы И вот то... здесь... И вот здесь, как говорится, у нас есть свои достаточно средств массовой информации, чтобы этот вопрос э, сформировать в виде программного документа. Есть, э, как говорится, достаточно обширные аудитории, э, которые работают с нами, как говорится, рука об руку, куда мы передаем, как говорится, наши информации, они их, э, будем говорить, репостируют. Вот здесь тут я не вижу необходимости в трибуне воздуха совершенно. Зачем Я... нам связывать себя с буржуазной властью? Для каких целей? Чисто формально, понимаете? Да. Поверьте, не надо никаких формальностей здесь. Наоборот, тем ценнее будет это обращение, если оно будет звучать не за трибуны Госдумы. А в прямом Егор, Марк Анатольевич, это ведь обращение не важно. Вот вы говорите, если прозвучит из трибуны Госдумы, его проигнорируют. Но мы ведь его даже если напечатаем в своих изданиях, его ведь так же а вот Здесь И нет, его... я не соглашусь. А Дело он... в том, что вы понимаете, вы много знаете о заседании у Госдумы. Хоть что-нибудь знаете, что там происходит? Ну, очень поверхностно. Да и вся страна знает об этом очень поверхностно. Вот если там кто-то с кем-то дерется, кто-то вот за волосы таскает, это покажут. А кто какие предложения вносит, кто как голосует, какие разрабатываются там документы, мы об этом ничего ведь не знаем. Точно так же произойдет с этой бумагой. Вы... Понимаете, в чем дело? Тогда нам снова придется, опять-таки, брать эту бумагу, и пускать по своим средствам массовой информации. То есть, сделать ту же работу, которую мы сделали бы и без трибуны Госдумы. Так зачем тратить время на трибуну Госдумы? Тут, так... знаете, что бы я хотел сказать? Вот в силу того, что я как раз залез в биологию, в общем-то, национальное выживание, не интересовали труды Гастю, там, Арду, там, там. Вот и еще Петровского. Но ну, это были теории, как говорится, человека-машина, чека-мотор. Человека Особенность вот этого народа на этой территории очень слабая система и выживания. То есть человеку не хватает солнца, не хватает, ну, в народе Мы уже поняли. Давайте продолжать дальше работу. Это так мы вот. уже поняли. Я говорю, вот нет необходимости зачитывать этот документ с трибуны Госдумы. Мы не узнаем об этом, что там зачитали. Нам придется все равно через наши средства массовой информации распространять. Зачем туда эта трибуна? Знаете, я вам скажу, в чем есть особенность. Легитимизация решения, которое выносит... А, как, это, извините, что? Государственная Дума ее легитимизирует? Ну, Государственная нет, Дума? Нет, не легитимизирует она ее, потому что это лежит, как говорится находится в противоречии с классом, который обладает государственной властью, создает эти государственные институты. То есть он постарается замолчать и замолчит. А если мы окажем поддержку такой... и сопротивление замалчиванию, никак... какой легитимации здесь не произойдет? Ошибочно так считать. А Подождите. Один момент. Я хочу вернуться к изначальной природе вот так называемого русского человека. Опять за свое. Мы это уже прошли. Не надо. Не надо к этому возвращаться. Очень вас прошу. Он не в состоянии объединиться. У него нет связи. Нет, стоп. А вот здесь я с вами не соглашусь. У него нет... За... А вот здесь я с вами не соглашусь. Когда в обществе появляется определенная, пусть небольшая, но реальная сила, которая выражает коренные интересы э, трудящихся вокруг нее очень легко объединяются очень легко и это показало как раз э, гражданская война, которая у нас в стране была тогда наступила полный крах, наступила смерть а сейчас что вот это осознан... сейчас что-то иначе вот вы знаете что самое интересное я представляю себе особенность, разницы, потому что мой отец, а Давайте, полка, говорим, давайте и... будем говорить так. Если мы бы знали, где упадем, мы поселили бы соломку. Но у нас стоит конкретная задача. Спасти страну, спасти ее народ. И вот для этого нам не нужна никакая буржуазная структура. Вообще не нужна. Понимаете? Четко, ясное понимание задачи и как говорится, разъяснение э -э, трудящимся истинного положения дел. И вот тогда, извините меня, ведь, по сути дела, вспомните тот процесс. Ведь, по сути дела, э -э, в июльские события семнадцатого года власть Советов прекратила свое существование, двоевластие кончилось. У них отняли реальную власть, отняло временное правительство. И вот как раз тогда Владимир Ильич и поставил лозунг, поставил задачу снять лозунг «Вся власть советом. Потому что наполнение их было не то, которое надо. Ведь дело не в форме, я еще раз вам говорю, дело в содержании. А вот когда большевики, пользуясь тем, что объясняли людям, и люди их понимали, и создали партию уже не 20 тысяч человек, а 380 тысяч, то есть увеличились 19 раз, они овладели советами. И вот тогда стали возможны те события, о которых вы говорили. Понимаете, в чем дело? И не знать этого, и не понимать этой ситуации мы просто не можем, не имеем права. Вы знаете, я хочу вам напомнить одну маленькую деталь. Вот. Это... Поэтому Сам... давайте двигаться дальше. Я дальше я вам скажу только маленькую одну деталь. Если учесть, что где-то, ну, по обработке металлов в России было 320 тысяч человек, то есть пролетариат по-настоящему, а крестьянство это было, как кормящие земли, 148 миллионов человек, то вся, весь народ России мог существовать на системе жизнеобеспечения. На сегодняшний день все живущие в малых, средних и крупных городах Абсолютно зависим от пищевых продуктов, которые контролируют, в общем-то... Это вот. я тоже согласен. О. Но сегодня класса крестьянства нет. Самообеспечения у народа нет. Вот. Понимаете, поэтому, в поэтому дело? Людям... это дело? С одной стороны, осложняет нашу задачу. Это, это убивает. А с другой задач. стороны, делает ее легче. Это диалектика. Вот в том дело. Вот и все. И давайте мы от этой темы все. Мы ее обсудили, мы с ней согласились. Вот смотрите. Прошу прощения, разрешите, разрешите вот минуточку внимания. Вот мы только что поставили задачу, как вот спасти народ. Мы берем примеры из прошлого, так как это было в прошлом. И мы имеем на данный момент новую реальность, когда люди живут в крупных мегаполисах, в крупных городах. Системы обеспечения нет. Вот если в 90-е годы, я прекрасно помню, когда все рухнуло, и как люди вот вокруг городов образовались такие дачные пояса, когда люди вскапывали грядки прямо посреди городов. Еще существовали вот эти колхозы, которые пахали там землю, и люди просто ушли на эти свои дачные сотки и как-то выжили в 90-е. Сейчас этих хозяйств больше нет, теперь эти поля поросли лесом, и крупные города... Они просто сидят на игле сдохнут. импортных поставок. Города через два дня сдохнут, потому что пищевые продукты уберут на базе, поставят пулеметы. И, вы, и рабочие... Ну, на каждом пулемет найдется гранатомет. Не найдется, к сожалению. Найдется. Напрасно Нет. вы думаете. А вы не видеть вы? толпу голодных, доведенных до отчаяния людей? Не советую вам ее увидеть. А что они сделают? Все, что надо сделать. Я сказал, Еще на каждый пулемет найдется гранатомет. Потому что сегодня, например, такого сословия, как казаки. Нет. нет. Понимаете, в чем? его нет. А значит, 5 миллионов, 5 а значит, миллионов сотрудников а значит, а значит, а? Одну минуточку. А значит, защитников у буржуазии не так много. Почему? 5, а потому 5, что 5 миллионов, 5 миллионов уголовников, 5 миллионов сотрудников ОБД. А Пять миллионов уголовников, это, знаете ли, общее число. Там среди уголовников разные люди есть. Но это, они не будут защищать. Я правда, убежден только в одном. Что наемники и паханы уголовников будут за деньги, конечно, убивать. Но умирать за деньги они не захотят. Это их минус. Да. Это раз. Второе. У нас сегодня есть, извините меня... Вот те же хозяйства большие, земляные, которые сейчас находятся в частных руках. Там прекрасно обработанная подготовленная земля. Там люди есть, которые на ней работают. Понимаете, человек они работают, а ведь не остановят. А наоборот, они возьмут власть в свои руки и будут поддержаны соответствующими отрядами пролетариата. Ведь пролетариат сегодня не только фабрично-заводские рабочие. Как было в царской России, когда остальные сословия были так или иначе, как говорится, завязаны на правящий класс. А вот. сегодня это, извините меня, и рабочие на заводах, строки на фермах, это и врачи, и учителя, и офицеры, и ученые, и инженеры, все они наемные работники. Так вот, для начала давайте все. все на Значит, все могут стать пролетариями. И вот наша задача как раз сейчас – это разъяснение, это создание мощного интеллектуального кулака, направленного на задачу, из этого интеллектуального кулака сформирование коммунистической партии, именно снизу, не с верхушечных тусовок. Это работа на движение по всеобщей политической стачке, а всеобщая политическая стачка это одновременный захват власти на местах. Вы понимаете, в чем дело? Это наша работа с офицерами в армии, которая в нужный момент, как говорится, не даст буржуазии использовать против нас армию или какие-то другие охранные отряды. Это все в это дело входит. Тогда давайте для начала попробуем ну, приблизительно составить какую-нибудь дефектную ведомость а готовность Нет, людей... Мы этим занимаемся. Мы дефектную Готовь. ведомость составлять не будем. Вот мы я... работаем с конкретным человеком, с конкретными людьми. О. Я начинал эту работу шесть лет назад, будучи вдвоем с одним товарищем. Я тупо писал статьи в ледокол. Все. Сегодня у нас есть организации, но... Ну, в достаточном количестве городов Российской Федерации за 6 лет. И вот как раз мне то же самое говорили, да слушать не буду. Да мы никого не сможем убедить. А пошло дело, извините меня, как колесом покатило в той же Сибири. Поэтому мне не нужна никакая дефектная ведомость. Вот есть человек, с ним будем работать. Прав... Прав... А мы успеем мы успеем извинить э, систему в стране до того, пока половина а населения а умрет А у какие предложения? Нет, ну мы... просто вообще вы... я, приезжали... я, просто, я просто хочу прошу? Прошу? одну минуточку, мне вопрос задан потому вот вам вы будете отвечать вот мы должны это успеть и мы это успеем мы это успеем и мы это успеем пока существует надежной защиты от внешней агрессии, мы должны это сделать. И мы это сделаем. Весь вопрос тот, только от нас зависит. Как мы будем работать, когда не будем вдаваться в излишнее теоретизирование, когда не будем, как говорится, искать, где соломки поселить, а будем просто работать. Вот тогда и будет результат. Марган Анатольевич, в чем заключается основная работа, по вашему мнению, кроме того, на что работать день, непосредственно с каждым человеком? На сегодняшний человеком? день это разъяснение людям, где мы находимся, что с нами происходит и что будет дальше, если мы не предпримем решительные меры, чтобы страна наша стала социалистической. Вот наша сегодняшняя задача. На базе этого создание мощного интеллектуального кулака, который реорганизуется в партию. И продолжение разъяснения уже о всеобщей политической стачке уже в, в практическом русле ну позвольте но как вот вы говорите что необходимо накапливать кадровую базу для партии и вместе с тем вы отказываетесь участвовать вот в буржуазных выборах и в буржуазной вот этой вот системе а что мне, Хотя... простите, а что мне даст участие в буржуазных играх а опыт, опыт работы что с опыт? процедурными формальностями не и административной нужны, не борьбы. Не нужны мне процедурные формальности и, как говорится, структуры буржуазии. Не нужны. Хорошо. И что это, этот опыт ничего не дает. Абсолютно ничего. Он только Хорошо. вредит. Он просто заставляет терять силы, которые надо использовать на работу с каждым конкретно взятым человеком. Для чего вам тогда нужна эта, эта формальности, эта структура, если ваша задача – работать с человеком, который находится рядом с вами? Объяснить ему, сделать его своим сторонником, и потом работать уже вдвоем. А когда вы двое, еще двое объяснили, вы будете работать уже с четырьмя. В четырьмя будете работать. А четыре, извините меня, это даст еще четыре. И так дальше, и дальше, и дальше. Вот в чем дело. Зачем нам терять время на совершенно ненужные вещи? Если вы хотите, конечно... Одну минуточку. Если вы, конечно, хотите сохранить буржуазную формацию, тогда да. Нет вопроса. Но если вы собираетесь против нее бороться, то зачем вам ее прием? Марго Анатольевич, а давайте споделируем такую ситуацию. Мы едем на внедорожники, где-нибудь в Африке. А, и тут нас, значит, встречают местные аборигены, которые автомобиль видят первый раз, но они горят страстным желанием его заполучить. Вот они убивают нас копьями и забирают автомобиль. А как его заводить, как включать передачи, как на нем перемещаться, они не знают. Вот представьте, мы получили власть Здесь, в стране, а меню. как управлять, есть, как есть, управлять министерствами? А, да, вот если использовать, вы, иди, аналогию, если использовать вашу аналогию, если использовать вашу аналогию то, извините меня, у нас достаточно грамотное население и достаточно много подготовленных специалистов, которые будут с удовольствием работать на э, свою власть, а не на буржуазию, которая их грабит. Понимаете, вы под... знаете, управлении. это очень интересное обстоятельство. Потому что вы, зная, что вы едете в местах, где есть аборигены, Положите в машину пару автоматов и десяток гранат. Вы пустой в те места не поедете. И что могут сделать эти аборигены с копьями против двух автоматов и десятка гранат? А ничего. Вот это вы забываете. И забываете, что как раз наша задача стоит вооружить народ знаниями, создать интеллектуальный кулак, я же вам об этом уже говорил, а вы постоянно говорите о каком-то вдруг произошедшем событии, к которому местное население не готово, как в те аборигены в Африке, встречи, понимаешь, с дулами двумя автоматов. Прошу прощения, Марк Анатольевич, речь идет о другом. Речь идет о том, что вот задачу, которую вы обрисовали, то есть это часовая стачка, дневная стачка, бессрочная, она же требует э, управления, она требует администрирования. И речь идет лишь о том, что они а создан ли уже вот этот вот потенциал, тот, который ваш канал заложил, Значит, тот, который -то... наш канал заложил. но послушайте И... меня внимательно. Я скажу, что этот канал создан, когда у Союза коммунистов, то есть, чье информагентство ледоков, будет организация во всех областях, во всех субъектах Федерации нашей страны. То я скажу да. Пока у нас где-то примерно около половины. Вот поэтому я и считаю, что надо продолжать работу, как раз и рассказывая и о всеобщей политической стачке, и с какой целью она будет проводиться. Понимаете, в чем дело? Ведь, по сути дела, будем говорить так, мы сегодня революционной ситуации не имеем. То есть буржуазия пока еще управляет, может, по-старому, ей хватает ресурсов. Народ еще согласен жить по-старому, обманутый соответствующим, будем говорить, ржас патриотической риторикой. И нет главного субъекта, который может суммировать протесты и направить его в русло классовой борьбы. То есть нет коммунистической партии. И пока этого ничего нет. Но буржуазия готовит революционную ситуацию своими действиями. Своей, тем, что ведет классовую борьбу против нас. Медленным повышением цен на продукты питания. Повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Ползучим повышением цен на обучение и лечение. Размежеванием все большим и большим как говорится, правящего класса и наемных работников. Она это готовит. Но пока еще до, той, до степени революционной ситуации мы не дошли. А раз так, то мы должны заниматься этим как раз с одной стороны разъяснением людей людям то, что их ждет при буржуазии. А с другой стороны созданием аппарата то есть коммунистической партии, который сможет, извините меня, состоя из идеологически подкованных людей, которые понимают свою задачу, сможет создавать те структуры, которые будут руководить на местах, через некоторые некие инициативные группы, вот этой системой подготовки и проведения политической стачки. Вот о чем у речь. Марк Анатольевич, о каком количестве процентном соотношении идет речь людей? Какой Но интеллектуальный полаг мы должны собрать? собрать? Я не ставлю вопрос, это бессмысленный вопрос. Процентное количество. Должно быть достаточное количество для того, чтобы им поверили на места. Сколько Нет. это, я не знаю. Это может быть один человек, а может и сто тысяч не справится. Весь вопрос зависит в качестве подготовки этого человека и этих людей. А пока мы еще, как говорится, ведем упорно разъяснительную работу, при этом объясняя и эту нашу задачу. Ведь в здесь не о количестве, здесь речь о качестве. И чем больше мы разъясняем, тем выше мы поднимаем качество людей, которые понимают это. Качество, конечно, хорошая вещь. Я думаю, по, по ораторским способностям один Адоль Гитлер заменит там 100 тысячную армию. Он сможет это переубедить, конечно. Ну, это, это по-разному. Там был более опытный человек в ораторском искусстве. Йожев Геббельс, например. Вы позволите мне на минуточку отойти? Вы позволите мне на минуточку отойти? Конечно, конечно, Марк Андрей Георгиевич, что вы думаете по этому поводу? Я, ну, что бы я хотел сказать, вопрос заключается все-таки э, к возврату психическая и биологическая особенность человека. То есть, например, если мы говорим про агитационную работу, это значит, мы должны допустить э, пересмотр внутреннего мира человека. То есть, если человек нейтрально относится и плохо понимает ситуацию, и не предвидит катастрофических последствий, то надо потратить время на то, чтобы он ну, как бы овладел какой-то суммой знаний. То есть, проще напросто прочесть одну книгу, вторую, третью книгу. Вот убеждать людей. Я этим занимаюсь давно, еще будучи в Полицовете Левой России, еще будучи до этого диссидентом, пытаясь беседовать и общаться. Я убеждаюсь в том, что особенность русского человека в том, что он изначально очень недоверчив, он отторгает вначале все. Вот что происходило как раз в период, ну, тот царский период. Это наступила катастрофа на начале Крестьянской войны 1905-1907 года, дальше наступает период репрессий царских, повышения налогов. Начинается мировая война, опять налоги, опять молодежь призывников, и наступает полная финансо-экономическая катастрофа. Падает рынки, введение закона об ограничении питьей, ну, чтобы заставить. Крестьяне перешел на самогонку, стали прятать призывников. И в России, действительно, кроме казаков, защищать режим тут было некому. Потому что в царский период никто не создал средний класс. Очень маленькая прослойка богатых, так сказать, буржуев-капиталистов. И огромнейшая масса, ну, где-то средние. Наши купцы, конечно, это не даже разговаривать бесполезно. Вот. Но вот, что происходит? Сейчас, например, когда мы говорим о восстановлении системы, ну, социализма. И вот когда я говорю, система единая, неотчуждаемый бюджета, бюджет. Я беседую с людьми. У меня город благопрудный, Это ЭТР есть конструкторское бюро автоматики, там где-то вот оборонное предприятие, которое пускало ракеты, есть МФТИ, когда-то у меня были знакомые преподаватели. Люди здесь, как правило, технически грамотны в любом случае. То есть и даже эти люди, ну допуская, что, в общем-то, правильно, но, как правило, очень индифферентны. Я поэтому, когда говорю, например, работать с людьми, я всегда делаю поправку на скорость. Вот здесь получается маленькая, да, интересная деталь. Почему я хочу вернуться к тому, что обойти инертность, обойти народ, потому что народ ни на что, по моему убеждению, нельзя сегитировать. Это понятно. Я, вот я, я, например, пытаюсь просто ради эксперимента проводить такую работу. Создание совета собственников жилья. Именно совет. Не ТСЖ, а совет. Ну, понятно. По всей России, когда пусть в моей киношке, где-то, я так понял, по всей России было создано где-то 94 совета на 140 миллионов людей. То есть идея работать с человеком убеждать его. Ну, например, я народ пугаю, что вы сдохнете. И Смотрю на результаты. Почему я говорю о создании какой-то структуры, которая будет принимать парламентские правила игры? Потому что через систему референдумов, через отзыв депутатов в Госдуму, внедрение своего депутата, мы все-таки вырываемся на эту трибуну и пытаемся парламентарными способами сделать. А ну... потому, что, потому что подготовить людей к чему-то. Вот Я просто ну, как бы живу на низовке, Сейчас я нищий, вонючий, бесправный пенсионер и общаюсь с такими же, в общем-то, Ну, нищими... как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Так вот, осознание этого не происходит. Вы никогда… Знаете, что бы я вам предложил? Давайте совместно проводим ряд таких заседаний. Будем вытаскивать простого человека да и с ними работать. Я у нас такой и создан давно уже. Мы каждое воскресенье у нас телемост между вот. разными регионами. Отлично. У нас давно работает. Понимаете, с каждое воскресенье в 15.30. А можно с вами прийти -то посмотреть? Такие проблемы, нет вопроса. Более того, вы можете даже предложить свой вопрос к рассмотрению. У нас в этом плане достаточно, как говорится, толерантная обстановка. Я, просто... Но я прямо скажу, из моего личного опыта. Мне приходилось свой завод дважды выводить на перекрытие дороги. Чем меньше умных слов, тем лучше. Это я согласен. Народ шибко граммошный. Это мой вам совет. Это я знаю. Самое главное – это внутренне сойти с трибуны. Я понимаю. Заранее готовить а, себе пить. дальше. Ну, меня посылают нахер все время, пока я веду свою агитацию. Поэтому вот, Говорит, давайте, во-первых, не материться, нас люди слушают. Ой, Это... Я еще не Во-вторых, -во я еще раз говорю, мой вам добрый совет. Поменьше, как говорится, научных терминов, научных слов. Люди должны ясно, четко понимать, что вы хотите сказать. А для этого надо говорить ясно, первое, а во-вторых, кратко. У вас когда происходит вот этот вот мост с народом? Воскресенье, 15.30, каждое воскресенье. А как на кроме того, У нас а есть как... еще канал в Дискорде. Андрей а Деоргиевич, это... мы организуем нам трансляцию, мы договоримся. Вот, ну, да, а что, мы с уже с вами об этом договорились. А, нет, то есть, вы уже можете мне обеспечить, чтобы я поприсутствовал завтра? А не, конечно. Андрей Деоргиевич, организуем вам связь. Нина, значит, пожалуйста... Адрес для входа в телемост человеку, и, как говорится, предупредить Вячеслава. Да, это говорится. А? Да. В этом плане я готов признаться. Я потерял надежду на русский народ. Я это нахожусь. напрасно. В а вот это напрасно. Потому что у нас своеобразная аудитория. У нас нет МНС-ов У нас молодые ребята. От 16 до 35 лет. Вот у меня нет этой аудитории вообще никакой. А у нас она есть. Мы сознательно работаем именно на эту аудиторию. В нашей организации два пожилых человека. Это я и присутствующие здесь ведущие передач. А все остальные у нас, и ворфбюро у нас, молодые ребята, примерно 30 лет средний возраст. Вот которые, извините меня, прекрасно понимают, что если не будет социализма, у нас не будет страны, и народ наш будет вымирать. Им не надо это уже объяснять, они это и так знают. Ну, я с вашего разрешения с удовольствием... Да в... никаких проблем. Воскресенье... У, нас, Воскресенье... у нас досками не заколочено ничего. Понимаете, в чем дело? Я еще у нас досками ничего не заколочено. Мы практикуем широчайшее привлечение людей. Причем мы постоянно... Эти телемосты на следующий день печатаем у себя в ледоколе, чтобы все наши 13 тысяч подписчиков и все, кто захочет, это смотрели. Нет вопросов. Приглашение, Марк Анатольевич. Марк Анатольевич, у меня еще вопрос назрел такого характера. Мы с ним сталкиваемся в организации нередко. Пишут нам люди тоже из общественных организаций. Ну вот они, допустим, занимаются вопросами восстановления СССР им предлагаешь, ребят, ну давайте как-то сотрудничать, мы же занимаемся одним делом, на что люди полностью закрываются, говорят, нет, нет, нет, это, это не наше направление, мы занимаемся вот этим. Потому что те люди, которые сегодня озабочены восстановлением СССР, они либо идиоты, либо враги. Потому что СССР сегодня в нынешней ситуации прямиком восстановить не удастся. И все их ссылки на то, что, мол, юре Союз, СССР существует, это, извините меня, полное непонимание реальности. А реальность сегодня на земле только сила. А силы нет. Поэтому де-факто существует буржуазное государство, которое ограждено ОМОНовскими дубинками и штыками э, Национальной Гвардии. Понимаете, в чем дело? Вот в том-то и суть. Я когда-то прошел через несколько организаций, правда, ни в «Единой России», ни в «Диссидентах» не был. Но прошел организации, которые, как говорится, называли себя коммунистическими. И понял, что нет ни одной коммунистической организации на территории страны. И я сказал себе, если ты что-то хочешь делать хорошо, делай сам. Ну да, я имею в виду, вы, наверное, иметь в виду там разных Щюлькин, пригаренных, там Бушгалин. Как э, Кургинянов, этих самых, э, этих, как его называется, Стариковых, Федоровых, Ефимовых, Зюгановых. и мне а. с числа. И да. мне с числа. Все называют себя коммунистами. Я напомню, мы работаем уже час. И давайте тогда приступим к следующему вопросу, Егор, озвучь, пожалуйста. Да, вопрос у нас был, кто виноват и что делать? Но ну, вы знаете, мне кажется, мы в ходе этих обсуждений, наверное, ответили уже на этот вопрос. Конечно. Да, Но мы интересно. уже ответили на этот вопрос. И у меня назрел следующий вопрос такой вот по ходу дела, да? Тут прозвучала информация о том, что человеку в год нужно съедать 120 килограммов фруктов и овощей свежих. Вот сложишься ситуации, да, если мы все-таки добьемся того, чего хотим. Скорее всего, мы останемся в изоляции. А сможет ли Россия прокормить сама себя без Беларуси, Украины, Молдавии? Или же придется все-таки объединять все эти страны и восстанавливать? А я сам утверждаю, что сможет. Сможет. сможет. Есть, Разрешите, можно. я скажу. Если вам... Здесь необходимо то, о чем говорил... Э вот, товарищ, простите, Анатолий Григорьевич, да? Купцов. Ну, имя отчество, я. А, да, я хочу. Вот. Вот здесь вот придется делать именно то: это торговля, как говорится, на инвалютные рубли при монополии государственного внешнюю торговлю. Это единая система бюджета. Это, извините меня, государственное планирование соответствующим направлением, как говорится, возможностей в ту сферу, которая является наиболее необходимым на данный момент. Это, как говорится, создание монолитного общества, которое понимает задачи, которые перед ними поставлены, готово ради них работать. Я не исключаю, что возможно на определенном этапе, конечно, это не обязательно совершенно, но возможно будет карточная система, определенная. Это система обязательного труда для всех, когда тунеядство запрещено. Понимаете, тут много есть приемов, которые позволят получить главную задачу. Ведь, извините меня, Советский Союз жил в блокаде. сумасшедшей блокаде. С разрушенным хозяйством. С отторнутыми территориями. Понимаете, в чем дело? И всего лишь за три года он восстановил свою денежную систему, твердую денежную валюту, создал условия первоначального накопления, перешел к индустриализации, нашел новые методы, новые приемы социалистической экономики, когда планируется не прибыль и рентабельность отдельно взятого предприятия, а планируется снижение себестоимости продукции, повышение производительства труда. То есть создается единый народохозяйственный комплекс, который жестко завязан между собой. Понимаете, вот у нас уже есть примеры, как это делается. Мы не родились, как говорится, мир не родился вчера. Люди, которые наши предшественниками были, они искали, они находили методы, они находили способы. Причем нашли способы, при которых, как правильно сказал Анатолий Григорьевич, они смогли страну рискованного земледелия просто примитивно накормить и создать стратегические резервы продовольствия. Понимаете, поэтому у меня нет сомнений в том, что это возможно. И это будет сделано. Наша задача сейчас спасти нашу страну от уничтожения. А спасти ее можем только одним путем. Когда она станет социалистической. Когда исчезнут паразиты в виде класса капиталистов, которые отчуждают чужой труд и кладут его в карман. В виде прибавочной стоимости и потом прибыли. Вот о чем идет речь. Вот, собственно говоря, я как раз когда пытался говорить с людьми, единственный главный у меня психологический такой, ну, как бы шок наступил, когда я не мог добиться у людей отторжения от идеи неравенства, когда я пытался объяснить, что СССР представлял собой социальное равенство и возможность перспективы на развитие, то у людей уже вбилась идея, что барин, хозяин. Ну, как бы обладает правом на капитал, потому что он более энергичный, более достойный. Да, этому. да, да. И это мне известно. Я с этим столкнулся еще до 91 -го года, когда рабочие в моем цехе говорили мне, вот это все ерунда, что мы тут работаем. Вот, а хозяин, хозяин. вот хозяин придет, тогда будет порядок. Но этого уже накушались. Кстати, знаете, моя версия какая? Это специально назначены были дивизии агитаторов, которые в каждое слово вставляли «хозяина нет, хозяин нужен». После мне один вышедший в тираж КГБшник сказал, что это в рамках КГБ создавалась дивизия таких агитаторов. Не и не случайно Андропов прикармливал у себя э, этого самого Бахтина и Ракитова с их теориями карнавала. Не случайно это было. Потому что в каждой рабочей пьянке, в каждой рабочей курилке находился всегда странный мужичок, который говорил, нет, без хозяина мы ничего не сделаем, это бардак такой. Все колхозное, все мое, вору не хочу, хозяин нужен. Я вот вот эти фразы... Поэтому, Егор, мы этот путь да. уже прошли однажды. Да. У нас наработаны приемы, как этот путь проходить максимально безболезненно. Нам сейчас не надо заниматься коллективизацией. Уже извините меня, созданы мощные хозяйства, а поскольку нет крестьян как класса, то эти хозяйства легко станут, будут работать в системе общенародной собственности. Нет, если есть целеполагание единого народного хозяйства, то в принципе-то проблем-то особых нет. Вопрос в том, что в сознании вот, ground people, я рюс, я мужик, до сих пор существует идея, которые вбивали в голову, что вот надо клепеть, надо, надо развить. Я надо это навык, знаю, что чем... мужика. Чем... Но вот когда мы ведем агитационную работу среди молодежи, вот таких с этим сознанием встречается хорошо, если один на сотню. А 99 человек уже понимают, что такое социализм и для чего он нужен. Так, э, прошу прощения, Марк Анатольевич, у меня э, есть вот один вопрос, я вот э, хочу попросить вас уточнить вот один тезис, который я пометил себе. Э, значит, вот это из вашей, э, так сказать, Но, из прошу... вашего тезиса о, о либеральном глобализме. Значит, вы обозначили момент, что э, Российская Федерация не целиком управляемая. Вместе да. с тем мы имеем факт того, что... Э, население России, оно обеспечивается импортными продуктами. То вот есть вот на ее территории практически сейчас... на 90%... Нет, нет, вот вы ошибаетесь. Вот сейчас уже нет. Это было где-то примерно года 4-5 назад. Но сейчас мы уже... Страна выступает как экспортер пшеницы. Практически восстановлено э, птицеводство советских времен. Сейчас принимаются меры, как я вижу, пытаются восстановить через систему мироторга обеспечение э, собственным мясом. Вот э, по рыбе я вот тогда еще не успел до конца разобраться, но уже вижу, что принимаются меры для того, чтобы э, рыбное хозяйство взять под государство. Чтобы все прибыли от рыботорговли шли, как говорится, государственным... Э, структурам. То, что они до народа не дойдут, это понятно, но они их создают. И вот здесь, как говорится, уже появляется ситуация, при которой нам есть, что у буржуазии отобрать. Идея чистого рынка, будем говорить, национально-консервативной буржуазии потерпела крах. Поскольку они поняли, что при чистом рынке, они неизбежно разорятся и попадут в лапы либерального глобализма, то есть международных транснациональных корпораций. Они это поняли, они с своими капиталами расставаться не хотят. Это святое для любого буржуя его карман. Я слышу ваши дебаты с профессором Поповым, где вы говорили об этом, вместе с тем... — Допускаете ли вы тот факт, что, ну, допустим, даже если вот Россия не целиком управляема, тем не менее в ней существует вот два клана, а один из, из них либеральных глоб... А кто сомневается? — Другой местный, так сказать, буржуазии так. с противоположный. — Давайте будем говорить так. Два клана, один из которых внедрился уже в мировую систему разделения труда, и второй клан, который по каким-то причинам туда не попал. Но он с удовольствием туда пойдет, если сможет разорить вот этот клан, который внедрился в эти мировые структуры. Потому что это их любимая задача – войти как представить, как субъекты в мировую систему как говорится, разделения труда. Не как объекты, которые будут подвержены различного рода грабежу и реформирую, как субъекты. Вот чего они хотят. Но это их проблема. Потому что э, то, что внутри буржуазии, между различными группами существуют антагонистические противоречия, это еще Маркс писал. И здесь, извините меня, мы можем использовать эти противоречия определенным образом. Будем говорить так. Но понимая явно, когда станет ужас для всего класса буржуазии, эти кланы сольются в экстазию в борьбе против нас. У меня остался один вопрос. Он так надрел в ходе работ. В принципе, мы уже ответили на все наши вопросы. А вопрос прозвучал бы так. Борьба с мифами. Вы знаете, с какой проблемой мы сталкиваемся? Начинаешь людям говорить о социализме, он сразу ассоциирует социалист, коммунизм, Сталин, расстрелы, репрессии, гонения на церковь, голод, пустые магазины. Ну, извините меня, я, честно говоря, уже 6 лет об этом рассказываю. Понимаете, в чем дело? Надо людей заставлять самих отвечать на эти вопросы. Советская власть для кого была? Для буржуазии или для трудящихся? Для трудящихся. А раз так, она обязана была подавлять буржуазию? Обязана. Буржуазия навязала на гражданскую войну? Навязала. Значит, ее надо было подавлять. Буржуазия, э, понимаешь ли, организовала в нашей стране заговоры, диверсии и саботаж. Организовала. Значит, ее надо было подавлять. Но... Извините меня, процесс мощности Советского Союза показал тот момент, который не могут не обойти ни один либерал. Они крутятся вокруг него, скрежещут, брызгают слюной, но обойти этот рубеж не могут. Это 9 мая 1945 -го года. Они пытаются его разбить, а вот там в начале войны, а вот там сейчас, как немцы писали, да мы под Прохоровым победили, а почему тогда отступили? И где ваши делись 20 танковых дивизий, которые исчезли, понимаешь, в результате сражения под Прохоровкой. Они ведь говорят, например, что вот танками Степного фронта было 6 танков подвита, И они правы, но они говорят о другом. Что Илы с помощью деревянных бомбочек, снаженных гексогенов, бомбы ПЛАР, уничтожили все основные танки, все тяжелые танки и большую часть легких танков у 20 немецких танковых дивизий. 11 с одной стороны, 8 с другой, видимо, 19 дивизий. Они-то об этом не говорят. Но мы-то это должны сказать, мы-то это знаем. Понимаете, в чем дело? Здесь нам надо просто занимать наступательную позицию. Вот и давайте людям ступ... самим на эти вопросы отвечать. Вот я, Марк это, Анатолий, это, ну, знаете, Андрей Георгиевич занимается, он историк, и занимается вопросами э, о, истории о том, оружия. Я понимаю. Да, вот, он может аргументировать сейчас, на, на эти вопросы. вся в том, что заставить людей читать и думать, это вот достаточно сложно. Я еще вам говорю, ребята, вы меня убеждаете, что нам будет тяжело. А кто и... скажет, что нам будет легко? Как говорил мой покойный генеральный, легко сказать, в бане малую нужду справлять. Даже трусы снимать не надо. А кто сказал, что нам будет легко? Легко нам не будет, это точно. Да, а? нам придется преодолевать э, ту лапшу, которую людям навешивали. Нам придется преодолевать нежелание думать у людей. Нам придется преодолевать бешеное сопротивление самых разных отрядов буржуазии которые выставляют ложные цели для трудящихся, чтобы увести их от нас в своей борьбе. Да, нам это придется делать. И мы на это дело должны идти с открытыми глазами. Или, извините меня, забиться в угол, лечь на дно и не высовываться. Но лично я для себя давно другой путь избрал. А уже какой путь изберете вы, это ваше дело. Здесь я вам ничем помочь не могу. Бывают случаи, когда человеку может что-то объяснить, но помочь нельзя. Либо он принимает для себя решение, либо, как говорится, он такого решения не предпринимает, и тогда он обречен на разочарование и зубовный скрежет в конце жизни. В принципе, на все вопросы, которые у меня имелись, я ответы получил. Если у участника встречи какие-то вопросы имеются, задавайте. Если нет, в принципе, мы провели очень хорошую продуктивную беседу. И на этом можно будет закончить видеотрансляцию. У кого-нибудь остались вопросы? Я бы хотел спросить. Вот... Ну да, если вы не хотите создавать как бы идею партии, идею общественного объединения, я говорил о единой какой-то программе. Например, если мы говорим о создании системы восстановления единого народного хозяйства, под которым мы подразумеваем социализм, то вы как готовы, например, взять и обсудить, так сказать, вашу версию программы? Потому что Значит, вопрос заключается в чем? Понимаете? бессмысленно писать программу того, чего нет. Можно только обозначить определенные пути. То есть те пути, по которым мы пойдем. Детализировать программу, пока мы власть не взяли, невозможно. Мы не знаем, что нам достанется, в каком состоянии. Ведь для того, чтобы создать программу, нужно понимать, с чем ты будешь иметь дело. Поэтому сегодня мы программы создать не можем. Мы можем лишь наметить пути, которые мы, и те методы, которые мы применим тогда, когда возьмем власть. Попытки все предусмотреть, но ну, вы знаете, это невозможно. Просто потому, что вы не знаете исходной точки, с которой вам придется планировать. Просто когда вам приходится говорить с людьми, мне приходится иногда... А чего ты предлагаешь? Я говорю, ребят, я предлагаю то, что сделал Калинин в 2018 году, создать главный орган управления народным хозяйством. Все российские советские... Ну лучше и... поймите правильно. Ведь ВСНХ э, в конце 20 х годов был распущен. Ну, эту функцию взяли на себя просто министерство. Нет, вот здесь не так. Эту функцию взял на себя Госплан. Понимаете, в чем дело? Потому что Госплан изначально задумывался как научное учреждение, которое определяет направление научно-технического прогресса для выполнения определенных конкретных задач. И из этого строит систему заказов на соответствующие предприятия общенародные. Понимаете, в чем дело? Ведь Госплан – это научное учреждение. Это не то, что в позднем Советском Союзе, когда Госплан автоматически планировал от достигнутого. Вот. Поэтому вынуждены были. В СНХ основывался на хозрасчете. А в социалистическом производстве хозрасчет вреден. Потому что хозрасчет в основе своей имеет прибыль, которую он должен получить. А социалистический Единый народно комплекс прибылью не оперирует. Поскольку не оперирует товаром, он оперирует продуктом. Ну да, подсчеты на количество сделанных штанов, а не полученных доходов от этих штанов. Вот и все. Понимаете, в чем дело? То есть, госплана задача определить перспективные необходимые направления научно этнического прогресса. И чтобы страна развивалась да. по этим направлениям. И соответствующим задания выданы были единонародохозяйственному комплексу. Ведь чем благотворно отличается социалистическая экономика от капиталистической? Социалистическая экономика не требует инвестиций. Все необходимое выделяется из Общенародного фонда потребления. И земля, и оборудование, и проекты необходимые, и инструмент, и основные фонды. Все выделяется оттуда. И даже рабочие выделяют. К нему планируется, соответствующим образом, подвод транспортных путей, железных дорог, водяных, если это необходимо, транспортных магистралей. И все это строится. А оплата производится теми деньгами, которые выпускает само советское правительство. Оплата людям, заработной платы. Да, единая система, собственно говоря. Причем, причем, поскольку государство регулирует цены, оно может не бояться инфляции. А при монополии внешней торговли на рынке, когда оно, извините меня, может понижать цены на порядок и при этом оставаться, как говорится, в плюсе, дает вообще неограниченные возможности. Не случайно именно самое первое, что потребовала та же Франция на Генуэзской конференции от Советского Союза, это отказаться от монополии внешней торговли. Да, это мало кто понял. что такое вот это первое, что потребовал этот самый, как его, Луи Бартов. Первое, что потребовал. Что было ликвидировано в 1987 году. Ликвидировав это Совершенно правильно. Два закона всего лишь навсего. Нет, закон нет, о политическом нет. предприятии и закон о кооперативах. Все. Больше ничего было не надо. Сразу вся масса безналичных денег хлынула в наличные. Это взорвало экономику. Поэтому еще раз вам говорю, товарищи, нам не надо что-то заранее детально планировать. Нам важно определить направление. Детально планировать мы начнем тогда, когда в наших руках оказывается государственная власть, когда будет проведена всесоюзная инвентаризация, и мы ясно, четко будем представлять, а что нам надо. Вот с этого да. момента начнется детальное планирование. Ну да. Ввести закон о реституции общественного достояния, Ну, понимаете, это все само собой. Понимаете, вот вспомните, вы же история. Там эти законы шли автоматом после одного документа основополагающего. Декларации прав трудящегося и эксплуатированного народа. Который лег в основу как раз первой советской конституции. Да, из которого все вытекает. Из общественной собственности. Все остальное, первый акт, первый декрет, декрет о земле, все. Земля больше не нахуй не может находиться в чьей-либо собственности. Там была конфискована даже крестьянская земля, которая находилась в частной собственности. По этому закону. Там были перечислены в конце в этом декрете. А дальше уже, как говорится, пошло создание государства, то есть системы законодательства которая обеспечивала власть пролетариата как класса, поскольку он имел именно те же коренные интересы, что и подавляющее большинство населения страны. Правда, крестьяне поняли это не сразу. Сначала это было массовое дезертирство. А вот когда пришли белые, начали пороть шампалами и вешать на воротах, вот тогда крестьянин понял, что советскую власть надо защищать, что это его власть, которая ему землю дала. Вы знаете, есть даже версия одна, Меня сказал человек из окружения Хабарова, что э, вот капитализм восстановили для того, чтобы люди почувствовали, что они презирали и отрицали. Знаете, я честно вам скажу, э, Алексей Георгиевич, я а? терпеть не могу конспирологии. Вот не могу терпеть. Дело в чем? Здесь дело понятное. Людей начиная с 1953 года, медленно, но верно перерабатывали. Изменяли им, как вы говорите, правильно, цели Подменяли э, задачи, выдвигали ложные цели. И причем эти люди путем определенного отбора прошли в руководство и страны партии. Но когда председатель КГБ СССР, то есть организация, которая обязана защищать была Советский Союз, Советский Строй, пригревает Бахтина и Ракитова. И дает им возможность теории карнавала разрабатывать. Когда в недрах КГБ появляется идея о э, отбрасывании э, союзных республик, о восстановлении в России капитализма и вхождении в европейское сообщество, учитывая то, что такая большая страна, как Россия, да еще с таким ядерным оружием, неминуемо Европу возглавит. Им капиталисты говорят, давайте, давайте, давайте. А когда они дали, им показали место, на котором они должны находиться. То есть у параше. Просто я и скажу. Вопрос, Знаете, когда приходится говорить с людьми, все-таки какие-то ориентиры приходится давать. Вот я обычно и говорю. Я, я вам вашей... говорю. Старайтесь говорить кратко и ясно. Ориентиры один простой, достойная жизнь людей прогнозируемое будущее для их и их семей. Возможность э, на общих основаниях лечиться всем, учиться всем, спокойно растить своих детей, не боясь того, что кто-то ограбит, выкинет из квартиры или выкинет с работы. Набор так... несколько наборов вещей, которые не требуют дополнительного разъяснения. Я там вы просто... стараетесь Я... объяснить Я... Даже рыночке, поэтому вас не понимают. Ну, беда нашей россиянской интеллигенции – это недержание слова. Ну, хоть ты и убей, как, чтобы она не потерпела, но все равно будет стараться говорить длинно и красиво. Напомнить вам, Аркадий, не говори красиво. Ну, ладно. Тогда в таком случае я с удовольствием это, в воскресенье, в три часа. Да я приглашаю всех товарищей, тут вопросы ведь не разные. Спасибо И за приглашение. Мы разбираем гибель Советского Союза. У нас сейчас тема там, на теле гибель Советского Союза. Там уже прошли период 19-го съезда. Сейчас разговаривают о хрущевских реформах. Так что вы в этой теме можете принять участие. А если хотите, предложите свою тему. Только на этом заседании она не будет, а будет на следующем. Хорошо. Благодарю вас. Также хочу отметить, что... Сейчас, ну, я для зрителей «Ледокола» хочу сказать, что также сейчас вот мы тоже ведем трансляцию на канале «Футурум». То есть для тех зрителей «Ледокола», кто заинтересован вот узнать что-то большее по истории оружия, точно так же о социализме, об, о том, как, как происходил развал и крах Советского Союза, тоже может подписаться на канал «Футурум». И я предлагаю э, нашим организациям сотрудничать, возможно, еще провести, э, выделить делегатов для переговоров о том, чтобы сотрудничать и в информационном плане, давайте, товарищ, в будем так. Сотрудничество между организациями это 19 век. Нам надо создавать единую коммунистическую партию. Поэтому давайте-ка все вместе работать в одной организации. А вот все эти сотрудничества, они кроме ля-ля и пустых дебатов, ни к чему не приведут. А вот работать надо вместе. С людьми работать. А это, вам... Мартан Анатольевич, самое сложное. На это не все готовы. Я Золотые вам... слова. Я Золотые слова, сказал. Марка Анатольевич. Я вам сказал уже, что легко. Вот это можете делать хоть каждый день. И никаких от вас проблем не требует, Даже руки свободны. А вот... То, что надо работать совместно, это да, это тяжело, но это единственный путь, по которому мы можем добиться спасения страны, восстановления социализма и объединения трудящихся в единый мощный пулак. Предлагаю поставить точку на сегодня. Вы так хорошо потрудились. Всем большое спасибо, кто участвовал. Марк Анатольевич, спасибо вам за ваше участие, за беседу. А за что, за что мне это спасибо? Я делал то, что делаю уже 7 лет. Я эту задачу себе поставил. Я уже, извините меня, старый человек. Жить мне осталось недолго. И я должен донести до людей то, что я надумал за эти годы. Те выводы, к которым пришел. И, соответственно, разобъяснить товарищам своим более молодым это. Чтобы они, когда меня не станет, эту работу продолжали. Так что спасибо а мне не за что говорить. Я делаю то, без чего бы я жить не мог. Ну тогда, всем до свидания. Я рад. Да. Всем до свидания. Прекращаем трансляцию. Всем доброй ночи.